Юность в руки я тебе даю, Возьми там, бери и там, Сыграй, а я теперь костру нам по твою, Итара и дара знает, слова которые. Она расскажет, как дровник ли спаленные снарядом, Как при гитару она расскажет, как час суровый была с друзьями рядом, о чьих-то встречах, о днях прощания, грузи гитары живут восполивают, что ей беда. Всегда не торопа, Возьми, возьми, гитару, возьми, возьми, возьми, возьми, возьми, руки я тебе даю. возьми, гитару, возьми, возьми, What? Вы почувствовали разницу всех трех песен о гитаре, правда? А последняя была такая комсомольская немножко, да, почувствовали? И комсомольцы вон в 70-х годов, и мы вытерпели высший танцевать. Здравствуйте. Марина Михаил, пожалуйста, на поклон. Они нам сейчас еще танцуют, конечно. Комсомольцы в 70-е годы.